Всем привет! В этом видео мы поговорим об открытом интересе на Чикагской товарной бирже и Московской бирже. Открытый интерес формируется только на срочных рынках, где торгуются фьючерсы и опционы. В этом видео вы узнаете, где можно получить данные по открытым позициям различных групп трейдеров, закономерности открытого интереса, которые улучшают понимание рыночной ситуации, как выявить внебиржевые сделки и как настроить индикатор открытого интереса в Атас. Досмотрите видео до конца и узнаете, какие видео получили позитивные отзывы от пользователей АТАС. Вы сейчас их видите на своих экранах, а в конце появятся ссылки для просмотра. А пока продолжаем говорить об открытом интересе. Биржа устроена таким образом, что одновременно торгуются несколько фьючерсных или опционных контрактов с разными датами исполнения, но наиболее ликвидным считается тот контракт, у которого экспирация ближе. Чтобы получить информацию об открытых позициях, Нужно перейти на сайт Московской биржи или открыть график с индикатором открытого интереса VATAS. Ссылку на страницу Московской биржи вы найдете в описании. Здесь трейдерам доступны все инструменты срочного рынка. Отфильтруйте необходимые вам инструменты и переходите в параметры инструмента. На экране представлены данные открытого интереса фьючерса на рубль с стикером C. В последнем столбце «Открытые позиции» как раз указывается количество взаимно открытых позиций суммарно по всем участникам. Контракты расположены в порядке возрастания, то есть у первого контракта экспирация ближе всех, у дальнего – дальше всех. Наибольшее значение открытого интереса у контракта с ближайшей экспирацией. 2 миллиона 332 тысячи 932. Эта цифра означает, что на текущий момент 1 миллион 166 тысяч шесть контрактов открыто в лонг и такое же количество контрактов открыто в шорт. Давайте рассмотрим на графике, как формируется открытый интерес на примере контракта с наибольшим значением открытых позиций CZ9. Резкий рост открытого интереса начинается со второй половины сентября, примерно 16-19 сентября. Это связано с тем, что у предыдущего контракта CU9 последний день обращения 19 сентября. Многие трейдеры переходят на новый контракт как раз за несколько дней до того, когда предыдущий контракт истекает. Сейчас на экране пример того, как снижался открытый интерес на предыдущем контракте CU9 как раз к 19 сентября. Аналогичным образом можно исследовать информацию об открытом интересе с опционного рынка московской биржи. Ссылка на страницу с этими данными также будет в описании к видео. Из этого отчета вы также видите, сколько открытых позиций накоплено на каждом страйке по опционам колл и опционам PUT. Для Чикагской товарной биржи также доступны значения открытых позиций трейдеров срочного рынка. Их можно посмотреть на официальном сайте CME Group, ссылку на которую вы также найдете в описании. На примере открытые позиции по фьючерсу 6E – в разделе Open Interest вы можете отслеживать не только текущее значение открытых позиций, но и фиксировать изменения по сравнению с предыдущими торговыми сессиями. Чикагская товарная биржа, кроме общего значения открытого интереса, публикует COT-отчет, который расшифровывается как Commitment of Traders или Обязательства трейдеров. Данный отчет содержит сведения об открытом интересе различных групп трейдеров и публикуется каждую пятницу во второй половине дня на основе позиций, проведенных в предыдущий вторник. Для удобного анализа на сайте CME такой отчет публикуется в виде диаграммы. Указанный отчет позволяет анализировать длинные и короткие позиции различных групп трейдеров с относительно небольшой задержкой во времени. В отчете предусмотрена следующая классификация трейдеров. Производители и поставщики физических товаров. Дилеры и маркетмейкеры на рынке свопов. Управляющие деньгами. Маркетмейкеры, банки, своп-дилеры, управляющие институциональными деньгами, управляющие заемными средствами хеджфонды, не вошедшие ни в одну категорию и крупнейшие трейдеры. Для разных фьючерсных контрактов существуют свои специфические соотношения групп трейдеров. Рассмотрим на примере фьючерса на нефть CL позиции Managed Money. Из построенной диаграммы следует, что на 15 октября 2019 года у управляющих деньгами 211 183 открытых длинных контрактов против 120 721 контрактов коротких позиций. Это указывает, что большинство управляющих инвесторов ожидают повышения стоимости нефти, поэтому держит больше длинных позиций. Пожалуй, главным недостатком данного отчета является его запоздалая публикация.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 Сделаем это на примере отчета, который вы видите на своих экранах. Гистограмма объемов показывает нам, на каких страйках и в каком объеме присутствует открытый интерес на рассматриваемом контракте. Из представленного отчета мы можем для себя отметить страйки с максимальными объемами, а с учетом уплаченной премии за опционы можем рассчитать уровни поддержки и сопротивления. Но это уже тема для отдельного видео. Особенность публикации данных об открытом интересе на CME не позволяет анализировать изменения открытого интереса внутри дня. С технической точки зрения реализовать учет открытого интереса в реальном времени на сегодня не представляет каких-либо проблем, ведь на Московской бирже это уже реализовано и отлично работает. Остается только предположить, что биржи намеренно не предоставляют такие данные в общем доступе, поскольку они имеют высокую ценность и позволяют отслеживать на рынке поведение крупных участников рынка и замечать места накопления и сброса позиций. В отличие от CME, на московской бирже данные открытого интереса доступны в тиковом режиме, то есть DataFit показывает не только направление и объем, но и значение открытого интереса. Обладая такими данными, вы можете отслеживать участки цены, на которых участники биржи открывают свои позиции или закрывают. Рассмотрим, как индикатор открытого интереса в платформе ATAS позволяет отслеживать крупные накопления внутри дня. Для этого установим на графике срочного контракта CZ9 пару дополнительных индикаторов Delta и Open Interest. В настройках открытого интереса установите побарный режим. Настройки индикатора Delta оставим по умолчанию. Индикатор дельты нам необходим для того, чтобы отслеживать на важных участках инициативу покупателя или продавца. На примере мы отметили, что в некоторых барах замечены инициативные продавцы, это видно по индикатору дельта, а их сделки привели к росту открытого интереса. Такая ситуация говорит нам о том, что обе стороны наращивают свои позиции, но инициатором сделок выступает агрессивный продавец. Советуем всегда обращать внимание на появление таких ситуаций и впоследствии отмечать, куда выходит цена из зоны консолидации. Сама по себе ситуация, в которой агрессором является продавец, еще не говорит нам о том, что цена должна безусловно снижаться. Рекомендуем дождаться появления уровней, которые явно указывали бы на удержание цены и помогли принять решение. Рассмотрим еще одну методику использования открытого интереса, которая позволяет определять, кто и на кого ведет охоту. Для этого добавим к нашему графику индикатор BigTrades, который будет фиксировать появление крупных покупок или продаж. В точке 1 цена пробивает уровень поддержки. Фиксируем появление крупного трейда продавца, который, возможно, открывал свою позицию в сторону продолжения пробоя. В точке 2 индикатор показал рост открытого интереса, и цена вернулась выше пробитого уровня. В такой ситуации продавец оказался в ловушке, и чем выше поднимается цена, тем больше убытков для него. Нетрудно предположить, что наступит момент, где продавец закроет свой убыток. Как показывают наблюдения для инструмента C, открытый интерес по зависшим в ловушке позициям высвобождается в том же объеме примерно через 200 тиков. Мы можем предположить, что такая зависимость связана с тем, что участники рынка используют маржинальные плечи 1 к 25, что с учетом размера гарантийного обеспечения данного инструмента как раз соответствует 175-200 тикам движения. Таким образом, мы видим, что значительное количество продавцов попалось на ложном пробое уровня. В этот момент мы понимаем, что у нас есть в запасе примерно 200 тиков, которые цена может пройти против этой позиции. Для участников срочного рынка на московской бирже предусмотрена возможность совершать внебиржевые сделки. Такие сделки не проходят по рынку и совершаются в стороне от общих торгов, поэтому отследить такие сделки практически невозможно. Как правило, объем таких сделок существенно выше среднего объема в биржевых сделках. Мы в данном примере исходим из того, что если проходит внебиржевая сделка, значит кто-то хочет ее спрятать. Как же отследить такую сделку? В этом нам помогут два индикатора – волюм и открытый интерес. Все дело в том, что если внебиржевая сделка привела к открытию взаимных обязательств, то это будет учтено в открытом интересе. Из практики можно заметить, что появление крупных внебиржевых сделок является началом какого-либо движения инструмента. А также появление таких сделок выступают уровнями поддержек или сопротивлений. Особенно часто приходится наблюдать появление внебиржевых сделок на фьючерсе RTS Московской биржи. Рассмотрим на примере, как можно найти внебиржевую сделку на графике. Мы выделили участок, в котором замечено изменение открытого интереса на 6424 контракта. В то же время общий проторгованный объем в свече равен 1588 контрактам. Очевидно, что открытый интерес не может превышать объем в 4 раза. В данном же случае мы видим, что значение открытого интереса превышает объем. Это говорит о том, что в данном временном интервале прошла внебиржевая сделка, которая уменьшила открытый интерес. Подводя итог, хотелось бы отметить несколько вещей. Во-первых, открытый интерес позволяет понять, чего ожидают те или иные участники рынка. Например, иностранные хедж-фонды проводят тщательный анализ при отборе инструментов для торговли. Открывая позиции в направлении умных денег, вы облегчаете себе работу, полагаясь на мнение экспертов в данной сфере. Во-вторых, открытый интерес позволяет выстраивать свою стратегию внутри дня на основании уровней, где происходят крупные накопления. В-третьих, анализируя открытый интерес с опционного рынка, вы получаете дополнительные сведения о том, на каких уровнях накоплены максимальные объемы, которые могут выступать уровнями поддержек и сопротивлений. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно было вам полезным, обязательно поделитесь с другими трейдерами и оставьте обратную связь в комментариях. Это помогает нам понять, насколько эти темы интересны для вас. До встречи в следующих видео.